Эти сеансы обязательно для всего персонала, сестра Ян. Моя мать боролась с депрессией. Эй, не милая, можно я вою? Но даже в детстве я знала, что это нечто. Энни, открой, Больше. Мама говорила, что слышала этот голос внутри. Пусти меня, Энни! Пусти меня! И что голосу была нужна не она. Он жаждал меня. Цитадель пала. Черный дым заволок солнца. Потому что, как многие уже знают, у нас появилась студент-девушка. Только как наблюдатель. Что ж, давайте же спустимся в бездну ада. Сейчас больше случаев одержимости, чем в любой другой момент в истории. Так что нужно бороться за каждую душу. Я могу им помочь. Единственный способ обезвредить злых духов — разобраться с психологической травмой. Мы долго тебя ждали. У твоей мамы красивый голос. обучить сестру М, чтобы она защищала себя. Но это против всех правил. Лишь мужчины допускаются к обучению экзорцизму. Те отношения, что у нее есть, это нечто личное. Будь осторожна. Когда познаешь дьявола, дьявол познает тебя. Чего ты здесь? Отомстить.